Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно, верно, и ночами могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверно, пусть листочки календаря облетят, как листва усада, Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобою идти по чещобам и перелазам. По пескам, без дорог почти По горам, по любому пути Где и черт не бывал ни разу Все пройду, никого не коря Одолею любые тревоги Только знали бы, что все не зря Что потом не предашь дороге Я могу для тебя отдать Все, что есть у меня и будет Я могу за тебя принять горе злейших на свете суть.